Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Про расширение сознания вот вам надо сказать, потому что вам это нужно знать. Значит, значит, смотрите, что происходит. Вот представьте себе, есть некая улитка. Вот такая вот у меня тут рулетка. Ну, похожа на улитку, да, чем-то вот с рогами, с рожками, с такими. Вот. Вот такая улитка. Что это улитка? И, и представим себе вот хвост у нее, да, эта улитка точно получилась с рогами, видите как? Значит, мы знаем, что эта улитка видит на 10 сантиметров впереди себя и на 10 сантиметров сзади себя. Вот. И что получается? Например, эта улитка. Вот комната, полы комнаты и вот стена. Эта улитка стартует от одной стены, ей надо проползти от одной стены, допустим, метр до другой стены. И что получается? Когда она отползет от вот этой стены на 10 сантиметров, для нее уже будет все равно, что здесь находится. Она уже не будет видеть стену бывшую, ну, которую, от которой она отползла а стену, которую впереди, она еще не видит. И получается, что она движется незнаемо где. Вот так многие люди, как эти улитки, двигаются по своей жизни непонятно как. То есть непонятно, что будет спереди, и они помнят, что было только сзади, но ничего уже не, все, оттуда не вернуть, вы оттуда уже ползли. И они что делают? Они ползут в себе по инерции, ну ползут, ползут, ползут, пока не уткнутся в стену. Это означает следующее, что сознание здесь очень узкое. Сознание здесь 10 сантиметров и здесь 10 сантиметров. По 10 сантиметров в каждую сторону. И что получается, дорогие мои? Когда это сознание узкое, как в жизни многих людей, непонятно, что делать, куда идти. И жизнь, она становится такой, какая она есть. Вялая, серая, может быть еще какая то но когда сознание расширено, эта улитка, например, сползая по вертикальной стене, вышла на пол, она уже видит, например, на метр в длину вперед, впереди себя. Тогда что получается? Она только сползла на пол, и она уже видит следующую стену. То есть ее сознание как бы расширилось. Не такое вот узкое было на 10 сантиметров, а уже такое широкое. Она уже видит стену переднюю. И она проползает, она видит заднюю стену. И она оценивает вот это расстояние и понимает, откуда она вышла и куда она придет. Но взять надо глобальнее. Если сознание расширить еще больше, то можно увидеть эту комнату целиком, где ползает эта улитка. И почему ширина только один метр? Оказывается, это туалет. Да? Стандартный туалет 90 сантиметров там. 90 сантиметров, ну, в таких домах типовых, то есть она ползет в туалете, но, кроме того, там есть ванная комната, есть прихожая, кухня, зал, там детская, спальня, понимаете, о чем я говорю? И расширенное сознание, оно мир видит больше, оно понимает, в каком месте улитка находится. И что ей надо не просто от стены до стены проползти там за 10 лет, а, например, прямо здесь повернуть в другую сторону, выползти в прихожую, чтобы потом заползти на кухню и там пожелиться едой, прямо к холодильнику. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Понимаете, о чем я говорю? А люди, у которых сознание узкое, они даже не понимают, где они находятся, что это комната, что там можно свернуть и доползти до холодильника, вот он рядом. Вот она, представьте, так у людей, у многих, когда сознание сужено, улитка ползет, вот она видит вперед-назад по 10 сантиметров, ну и в стороны по 10 сантиметров. А в 11 сантиметрах от улитки лежит, например, куча золота, да, или новые источники доходов, и она проползая мимо, она их не видит. На один сантиметр всего. Но когда сознание расширено, она подползла, смотрит, о, тут куча золота, тут новые источники доходов. Что делать, что выбрать? Ага, берем золото, а потом новые источники доходов, еще на это золото покупаем еще источники. Понимаете, в чем речь? То есть это открывает новые возможности. И все, чем мы здесь занимаемся, это что? Правильно. Мы Делаем то, что расширяем ваше сознание. И каждый из вас расширяет сознание по-своему. Мы делаем для этого разные практики, энергетические. Практики делаем ментальные. То есть вот то, что с газеты, это ментальная, ну это энергоинформационная практика. Для чего? Чтобы выдернуть из вашего подсознания некоторую фразу, которая ваше сознание расширит, чтобы вы видели. Больше не как улитка на 10 сантиметров, ползущая в туалете. Понимаете, о чем я, друзья? Вот так вот. А вы думали, мы тут просто так балуемся, кружочки рисуем? Угу. Сейчас, сейчас. Спасибо. Оказывается, эти люди, как я уже и говорил, что они в целом, они точно такие же. Но в социуме они играют определенную роль. Эти люди умеют как хорошо отдыхать, как хорошо общаться, так и хорошо работать эффективно, управляя очень большими денежными потоками. Я тоже заметил, когда общался с богатыми людьми, особенно с теми, у которых за миллион долларов состояние больше, они, они умеют вовремя переключаться. То есть, когда он занят делом, он переключается, и он только сфокусирован на данном деле. Как только там у него все это наладилось, он фокус внимания убирает и, например, передает мне, и мы так весело общаемся, рассказываем анекдоты. И когда этот человек, один, это живой пример, говорит, ну, знаешь, вот было такое-то, такое-то. Вот мы потеряли, ну, я потерял, говорит, 5-6 миллионов долларов на этом. Ну это, говорит, сумма такая неприятная, но не смертельная. Я сижу и думаю, да, у меня пока нет одного миллиона долларов. Скоро будет. Скоро уже подходит. Но этот человек так говорит 5-6 миллионов долларов, мне понравилось, что эта сумма неприятная, но не смертельная, то есть ну, 5-6 миллионов долларов ну, неприятно, но не смертельно, понимаете, о чем речь, круто, круто, вот сейчас целью этого нашего, нашей практики было, чтобы вы поняли, что вам это тоже доступно, что вы точно такой же человек, только когда вы подключитесь, подключитесь в нужное место в нужное время, начнете прописывать более масштабные планы, не как-то улитка на 10 сантиметров. Почему я все время говорю прописывайте свои цели, кто вы там через год, через пять, через десять, вот, чтобы не как улитка видеть на 10 сантиметров вперед и назад, а чтобы видеть всю комнату, всю квартиру целиком, весь дом целиком, весь город целиком. Всю страну целиком, всю землю целиком, понимаете, и тогда вам эта улитка, ну, может много чего сделать полезного. Может вам, вот сейчас вот то, что мы делаем, у вас расширилось сознание, и вот эта улитка, как я рассказывал, она свернула, понимаете, да, ползла в туалет, а потом свернула куда-то на кухню или в спальню, чтобы отдыхать. Вот именно у многих сейчас произошел этот процесс поворота, потому что Некоторые ползли, непонятно, что спереди, сзади уже все, все уже прошло, непонятно, что делать. И сейчас у них прояснилось. Вот такое прояснение. С этим понятно. Ну, моя задача, я как проводник. У меня есть у нас Игорь Мерлин это не единственный проект, которым мы занимаемся. У нас есть еще несколько проектов, в которых мы получаем свои доходы. То есть вы, дорогие мои, пришли сюда за возможностями. И вы эти возможности получили. Многие прямо сейчас, некоторые получат позже. Вот. Ну, и а это одна из моих миссий. То, что я сейчас делаю. И дело даже, понимаете, не в деньгах. Вы, наверное, заметили, что я просто этим живу. Я вам скажу, как один из моих учителей навсегда меня приучил к тому, что лени нет, а есть отсутствие мотивации. Вот. Когда на одном из наших занятий, это было в группе, он сказал, что «кто из вас ленится?» Я говорю «ну я». Он говорит «ты на самом деле не ленишься, у тебя просто нет мотивации». Я говорю «ну ты что, как, как это, ну весь же лень, какая-нибудь. при чем тут мотивация вообще?» Он говорит «хочешь, сейчас мы с тобой сделаем упражнение, и ты поймешь, что у тебя нет, лень, нет лени, а есть отсутствие мотивации». Я говорю, ну давай. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Хорошо. Он говорит, тогда ложись. Я лег на спину. Лежу на спину, на полу. Вот. А он берет, значит, табурет. Ну, у меня здесь такой цивилизованный табурет. Такой достаточно маленький. Вот, а у нас там была такая табуретка, знаете, деревянная такая, большая. Тут у меня вот табуреточка такая вот красивая. Вот, он берет вот так за ножку табуретку. У меня тут, видите, для практики спичка приклеена. Ну, это я там свои практики делал. Берет эту табуретку вот так, чтобы она упала, если то упала вот этим углом прям. И держит это над моей головой. Прям ну, над головой. Прям если упадет, попадет в нос, либо в сломает. Понимаете, да? Вот. Он говорит, тебе сейчас лень двигаться? Он говорит. Я говорю, ну, конечно, лень, мне тут хорошо, я так лежу. Он говорит, да если я отпущу табуретку, ты будешь продолжать лениться? Я говорю, нет. А что ты сделаешь? Я говорю, ну, я отхочусь, потому что я... Долго занимался боевыми искусствами, реакция есть, вот. Он говорит, я не шучу, я эту табуретку отпущу. Я говорю, это, ну, как-то не знаю, вот. Он поднял выше ее, так, на вытянутую руку вверх, держит табуретку. И тут, знаете, уже как-то не стало. Думаю, как, ну, если отпустит, сломает мне, там, нос или, там, может и глаз выбить, и зубы, и так далее, то есть, понимаете, о чем речь? Появилась мотивация двигаться, он говорит, считаю до трех и отпускаю табуретку, а ты можешь двигаться, можешь лениться, выбор за тобой, вот. И он считает раз, два, три и отпускает эту табуретку. Я тут быстро выкатываюсь, ну, по-спортивному, табуретка с грохотом падает на то место, где у меня было лицо, вот. И в тот момент я понял, что у меня просто был недостаток мотивации. А когда появилась мотивация, что мне табуреткой бахнут, зачем мне это надо? Мне это не надо. Вот. И вы должны знать следующее, что есть два вида мотивации. Два вида мотивации. Вот. А условно так, в быту мы это называем, ну, знаете, морковка, да? Морковка, помните, да, это когда ослику показывают морковку, он идет за морковкой, хочет ее съесть, но на все время от него уходит. То есть это такая мотивация, мотивация спереди называется. А есть мотивация сзади, когда эта морковка где-то сзади, да, подтыкивает. Ну, это может быть не морковка, это может быть какой-нибудь нож устрашающих устрашающего формата, да, вот что он так сзади стоит, то есть человек, э, как бы, ну, вот, задним местом сюда, и если вот этот нож сзади, такая мотивация сзади, понимаете, но э, если этот человек знает, что ножик этот очень острый, что он, видите, режет бумагу, и что, да, и что будет, что если этот, видите, и что будет, если этим ножом его попадет по, по заднему проходу, да? то есть очень острый ножик. <свист> вот, то это есть мотивация сзади, либо сзади там какая-то толкушка такая, которая сзади, значит, ну, образно понимаете, да, о чем речь? Я думаю, что у всех взрослые люди. Так вот, у некоторых людей срабатывает мотивация спереди. А у некоторых мотивация сзади, а у некоторых срабатывают обе мотивации. Вот. Не пугайтесь, я просто большой любитель холодного оружия, у меня большая коллекция. Разве? вот. С этим понятно? Так вот, вы можете выбрать себе любой вид мотивации. Главное, чтобы вы продвинулись в ваших целях и чтобы ваши планы, достижения, ваши цели исполнялись. Записаться на консультацию к Игорю Мерьевну можно по ссылкам внизу.